О, тихо! Skywalker Опа! О-о! Посидел! уху На канале InGame мы сегодня играем в Звёздные воины. Начинаем! Против маленького Гёда я и против самого главного, который был в фильме и в Гёдинском утром, да, Клайд должен первый выиграть. Это самое главное. А, блин, я думал туда надо идти. Ah, yeah, а я чуть не был, он заехал затупил Упадаем свет. Ау, ау. Вау, вау, блин, у меня. Не плену дверь. О, дд! Опа, опа, опа! Ай, блин! Не пинул здесь. Йода! Я хочу его самого маленького мочить! Йока не ну, бабай, он летает! Если есть капригучий этот маленький. Опа! Блин! Он, он, он прямо у меня под ноги залетал! От а у тебя грохнут! Ну ты не менял, ты Опа, так. А, вот ты. Блин, давай построим сорок. Андрей Так в фильмах. Где? Я тебя, наоборот, вс. Да. О, тихо. Опа. Ау! Опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, А, опа, -а. меня, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, на опа, мы делаем. О-о-о. Опа! Опа! Я ожидал? Это мне двое дерутся, блин. Так нечестно. Так, это я еще кто-то он нормально. Вот это удар. Да. Ух ты! Понятно все. Все рассмотрели, что лучше, надеюсь. Да, герои его все время отключим, держать. Ой, йода, погнали. Ой, валяк. Ч ⁇ рт. Ой, ау ой, Ну-ка. Валил. Ой, ау йода, погнал. Давай. А что? Йода, ноу. Ноу. Йода, там что за йоду? Это наш командир. А -а -а. Давай я там всех заеду. Где? где там? Давайте все с мечами соберут. Убием этих чувачков. А -а -а -а. А -а -а. Опять он. Опять а он. -а -а. Этот грюс видит, или <с> как его там ответит? А, за костюм. умеет летать, реально? Зато он так любит все. А теплое это их костюм. Так, никого не. Блин, мы проиграли. Поражение. Эй, жаль, что мы проиграли. Я кем бы уже не помню. Эх, пофиг. Три, два, один, ноль. О, там уже кто-то подсоединился не Знаю. Я почти самый первый. Ну я почему ah, А, он сам большой не Блин, жарко, что ему не за.. Они присоединились к нам здесь, в О, о, о, о, о, о, о, о, о. еба о, о, о, о, о, Вот такого наверное, бежать, типа, То я кину А, что... А, о. Ау, ау. Ага. Я, о. Я, о. Я, может, Я, мы Самое главное, чтобы тут йода бы появился и всех не начал разматывать. Кто может. О, мелкий просто. вау а а А ты такому стрелять, я могу уклоняться? Ой, бляс, бляс. О-ва-о-па-опа-о-па-опа. Ешь, ничего. Вдох. Потом я не знаю, не знаю, что я Мне блин. А! Где Опа! Всё! Не <толкно> душу. О-о-о! Посиди -сел. Отвлекаю вас! а а а Мне Блин! Куда всех тянет? Я не пойму! а ну, нас Кого не взять! Я валю, короче, все. Мне надоело это дряп. Куба, куба. А, блин, подплынули опять мне. Оп-опа-оп-опа-опа. Оп, оп, блин. Пуло! За души! А, не успел задушить! Дартвый дар, давай! Oh yeah, my job. Do-do! Задела the pissing guy. Do oh No uh, no wow. Я что-то не умею сразу же вотать. Блин, я не ничего. Ну, да. Урожае, но почему? Ну ладно, всем пока, до новых встреч, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы мы не пропускать новые видео. Ну и всем пока.